Добрый день дорогие друзья и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами сделаем роспись винограда в жестовской технике. Итак, у нас уже имеется заготовка мелом в самой кисти винограда. Мы взяли кисть, набрали необходимый нам оттенок краски. Виноград будет темно-фиолетовым, поэтому я беру пока что светлый оттенок, голубовато-фиолетового тона. В разные направления мы начинаем компоновать замалевки овалы разных размеров и разных опять же, направлений. Сначала в центре самые крупные ягоды и по краям помельче. Более реалистичная кисть смотрится, когда она разделена на одну-две зоны. Дополняем по краям. Некоторые виноградины у нас выглядят как цельные, некоторые за другими виноградами. Сменили оттенок на более темный. И в самом внутри между ягодами нам нужно затушевать. Все ягоды, которые на заднем плане, тоже можете дать им другой оттенок. Меняем цвет и кисть, и начинаем расписывать листья и стебельки. Либо краем тонким кисти, либо меняем ее на более тонкую. Как вам удобно. Самый большой лист. Обязательно показываем середину и оттеняем ее тенью и светом. Показываем еще один, два или несколько листьев, выглядывающие из-за винограда. И вот наш замалевок готов. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на канал и получайте обновления. В следующем выпуске мы с вами сделаем прописку винограда. До новых встреч!